И че то, али включат тави, не мотанул вы че долва, а рачун мурчен, ну и макстабины, че с меня не лаг, глаза врут ты была, за один апель, а другой не мотан, боязням, сункан ты вода. юмор когда глазу дорог, деньги навада, на ты деньги навай, налево ума хочу пол, убегаю. А čia идда все, кто там, где ты